Одна из ситуаций, с которой вы можете столкнуться во время работы с документом «Авансовый отчет» это сообщение о том, что данные были изменены или удалены другим пользователем. В случае, если у вас появляется такое сообщение, в открывшемся форме нажимаете на кнопку «Ок» закрываете открытый авансовый отчет и в списке документов открываете его повторно. Данная ошибка не воспроизводится, вы можете продолжать редактировать ваш документ.